Четверо американских военнослужащих погибли, трое пострадали в результате взрыва в сирийском Манбидже, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представители властей США. Ранее турецкий телеканал НТВ сообщал, что двое американских военнослужащих, один член курдских формирований и девять гражданских погибли в результате теракта в сирийском городе Манбидж, еще по меньшей мере 20 человек ранены. Ранее в среду взрыв прогремел в сирийском Манбиджи рядом с маршрутом патруля Международной коалиции во главе с США. По разным данным, жертвами стали от двух до 5 военнослужащих армии США. Позднее военный совет Манбиджи подтвердил, что в городе прогремел взрыв рядом с патрулем Международной коалиции во главе с США и что есть ранены. Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку в сирийском городе Манбидж, жертвами которой стали от двух до пяти человек сообщило агентство Францпресс со ссылкой на сообщение, связанного с исламистами сайта.